Данный видеоролик создавался исключительно для юмора. Просьба не воспринимать серьез. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Даник. Вы на канале Кэдэфэн. Это продолжение рубрики Туториал. Сегодня будет Туториал на 1 апреля, который еще не было. Ну, готовьтесь троллить ваших друзей на 1 апреля, так сказать. Сегодня мы будем... Ну, это гайд, как-то троллить Друга сервисом под названием он хуйно цирует сайты например vk.com На... нажимаем и вот после букв ну после слов будет написано матерные слова так можно заторить, типа кто-то взломал ВК ну чтобы вот так было а то спалит. Ну, и этой штукой спалит. Спалить можно. Ну, чувак, если не знает. Походу не спалит. В чем подвох. Так. Есть настройки. Пропускать некоторые слова. Глаголы не, не преобразуют в маты. Только матерные слова. Тут написано добро пожаловать. Ну и вот так. А потом если человек как вы газ мали Что делать? все вы как больше не будете? Вы пишите на каточку.com. Смотри. А потом вы говорите, как это делать. это зайти на сайт Quificator и вести сайт. Ну давайте, например, Mail.ru. Я хочу Mail.ru. Делать, потому что это вирус. Никогда не устанавливается Амига. Это вирусный браузер. Никогда. И все от MailRoot тоже вирус. Вот так будет. Firefox. Правильно. Да, правильно написано. Ну все, троллинг. Туториал от ролинги подходит к концу. Всем пока, сандали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока-пока-пока.